Всем привет! Вы на канале Зашумим. В сегодняшнем ролике у нас речь пойдет о установке омывателя камеры заднего вида и омывателя камеры переднего вида на автомобилях Hyundai Santa Fe в четвертом поколении. Начнем мы, как обычно, с задней камеры. Сейчас покажу вам, как это все изнутри устроено. Значит, вот В этом месте у нас сделано врезка. Шланг идет внутри в гофре по крышке багажника. Здесь он у нас тоже внутри, выходит наружу, здесь у нас установлен клапан обратный, заходит вовнутрь крышки багажника накладку декоративную, и вот здесь вот над камерой, вот эта маленькая штучка, это и есть омыватель камеры. Для установки переднего омывателя нам необходимо демонтировать бампер, так как Камера находится у нас в бампере, в решетке. Решетка здесь несъемная. Визуально у нас самуватель находится вот в этом месте. Это вот маленькая, маленький жидклерчик, который стоит над камерой. Значит, здесь у нас происходит подключение. Стоит обратный клапан, тройник. Дальше весь шланг у нас в гофре <coughs> идет уже внутри бампера. Сейчас все это соберут и я продемонстрирую, как это все работает. В этом автомобиле у нас была задача отключить задний дворник и омыватель на заднее стекло, поэтому здесь будет работать только омыватель задней камеры. Вот, то есть жидкость подается только на нее, при этом дворник и задний омыватель не работает. Теперь передний омыватель передней камеры у нас работает совместно с омывателем на лобовое стекло и выглядит это следующим образом. Мощности омывателя вполне достаточно для работы как омывателя камеры, так и омывателя стекла. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.